Меня зовут Лена Юткина, я руковожу небольшим рекламным агентством, которое занимается размещением рекламы в интернете, мобильной рекламы и видеорекламы. Я ищу различные решения гармонизации себя. Не так давно вообще ознакомилась с тем, что такое медитация и дыхание в принципе. То есть я, конечно, про это слышала, но недавно стала чуть-чуть практиковать сама, ну, сама просто по определенному курсу в интернете. Вот. И а, когда мне предложили поехать на этот семинар, я себе представляла, что мы будем... Я знала, что ты умеешь правильно дышать, и, и, ну, соответственно, что ты мастер. А, ну, я, естественно, изучила подробненькую очень эту страничку, на которой все написано. Вот. Задала какие-то вопросы, получила на них ответы. И, собственно, я себе представляла, что мы сюда приедем, мы будем правильно дышать, и я знаю, что это полезно. Вот. То есть у меня не было каких-то определенных ожиданий, я, я поехала за тем, чтобы еще получить какие-то знания о том, как работать со своим телом и ну, себя развивать в духовном плане. Но я прежде всего хочу сказать, что я в принципе вообще не ожидала, что будет вот так. То есть это настолько... Есть же, когда едешь куда-то, какое-то есть ожидание, да, и ты думаешь, что такое вообще в принципе уже там знаешь, как это на том, было семинаре на том. Это фантастика просто какая-то. Потому что, ну, во-первых, я никогда не знала, что какие-то... То есть я знаю, что есть какой-то ребёфинг, какое-то холотропное дыхание. Вот, ну, я, конечно, про это слышала, и думаю, ну, дыхание какое-то. Но когда я ощутила, вот, в перв... то есть в первый день это был вообще какой-то взрыв. То есть я, во-первых, поняла, что я смогла расслабиться. Мне все время говорят, Лен, ты все время думаешь, не можешь расслабляться, все время в напряге. А мне говорят, расслабься, расслабься. Я не знаю, как расслабиться, у меня все время думаю. Ну я так расслабился первый день, что вот, вот это вот. И у меня пошли инсайты, инсайты, как вот это можно сделать, как вот это можно. То есть я реально вот просто вышла а, и поняла, что я теперь знаю, как вот это сделать. Мне надо, значит, предложить еще вот, есть идея обсудить, как вот с теми вот можно бизнес сделать. Думаю, ну вообще. Вот. И еще, что меня очень... В общем, мне понравилось, я, я вначале очень боялась. Я думала, что а, я не смогу, ты сказал, сказал, что несколько часов. Я думала, как я буду дышать рутом несколько часов. Потому что у меня а, какое-то время назад открыли астму, а, ну, был, был, был, было такое. Вот, и я думаю, если я сейчас буду дышать, я же закашляюсь вообще, что со мной будет происходить, я буду хотеть пить. Ну, просто ужас, какие мысли. И я дышу, дышу, дышу, дышу, дышу, думаю, вообще нормально дышится. И потом стало прям легко, легко, и такая, ну, это, это, это нельзя описать словами, это надо просто приезжать и пробовать, пробовать. Я просто, меня настолько потрясло, что вот ты дышишь под музыку, под такую энергичную, то есть ты реально просто танцуешь. А, и для меня всегда ночной клуб, например, я думаю, транс, там какие-то клубы у меня ассоциировались. И я, я не понимал, у меня подруга есть, которая может три часа танцевать. Думаю, боже мой, у меня на 20 минут хватает, я, уже такая вся. Потому что я вчера полтора часа. То есть я теперь знаю просто, как... Я теперь на дискотеку могу пойти. Потому что я знаю, оказывается, как надо дышать и получать вообще удовольствие. То есть я вчера стояла... И мне в голову мысли, то есть мне опять пришло про бизнес, я, да, я же что, вышел через полтора часа, все, я как бы вот получала, как бы я дышала, мне было хорошо, хорошо, я танцевала, мне было легко, потом мне пошли мысли опять, короче, я пошла, просто все записала, потому что я понимала, что это такой инсайт, потом я все забуду, уйду в работу, надо все записать, и, конечно, потом я уже не смогла вернуться, я заленилась, я заленилась, вот, вот ну, зато муж мой все три часа, я просто... Вообще круто. Не, ну если во всем сомневаться, то в принципе можно вообще как бы никак в жизни не продвинуться. Просто я думала, как вообще можно все это описать. Я, потому что я, когда мне что-то очень нравится, я обычно делюсь там на своей странице, рассказываю друзьям. Но сейчас я понимаю, что я даже рассказать не смогу. Я Все, что я могу сказать, это так. Если вы хотите чего-то получить, ну какой-то путь увидеть, как вам дальше и куда, то надо приехать. Ну, потому что ты три дня, во-первых, ты отдыхаешь, ты, ты учишься правильно дышать, тебя окружают классные люди. Как, какие тут могут быть сомнения вообще? Центр такой вообще неожиданный. Меня, сам центр меня поразил. Мы приехали, смотрит смотрит, говорю, слушай, какое-то вообще странное все снаружи. Заходишь внутрь, тут тебе река. Блин, все так красиво. Короче, надо, надо приезжать и не сомневаться, а то в сомнениях так всю жизнь можно прожить.